Привет! Добро пожаловать в систему! Поздравляем вас с успешной регистрацией! Вы приняли правильное решение начать зарабатывать деньги вместе с нами через интернет. Теперь вам нужно разобраться, как все работает. Самое главное, помните и знайте, что 95% самой сложной и самой неприятной работы за вас сделает система. Итак, прямо сейчас откройте вашу почту. Найдите сообщение от системы Форсаж с контактами вашего куратора. И свяжитесь с ним как можно быстрее. Он объяснит вам, что нужно делать, чтобы зарабатывать вместе с нами. Действуйте прямо сейчас.